Здравствуйте! С того времени, как сделал я в прошлом году весной прививку, прошло чуть более года. В этом году весной показывал, как цветет данная прививка груши на яблоне. Теперь мы посмотрим результат урожая этой прививочки. Так как она первый год, то груши осталась только одна, чтобы эта прививка смогла вынести данный урожай. Если нагрузить больше, то, как видим, веточка тоненькая, она, во-первых, сломалась бы, и, конечно, было бы опоздание со данного плода. Сегодня и так 9 октября 2016 года, и вот видим, что груша еще висит. Фактически она должна была созреть где-то в сентябре месяца, так как затяжная весна была, и опоздание идет где-то на три недели. Был и град весенний, видим результат града, вот такие вмятини, но эта грушенька одна все-таки завязалась и дала плод. Соцветия здесь было много, и на этой груши было много соцветия, но здесь град все выбил, ни одного цветочка не оставил для завязи плода. Ну ничего, и так бывает. На этом деревце много есть еще других прививок, есть и груши, есть и яблони, но яблони еще не цвели, вот яблонька можно понаблюдать, привитая. Вот яблонька привитая, вот прививочка. Вот яблонка привитая здесь. Вот яблонка привитая. Это побег большой, вот дало вот такой. Ну, а вот груша одна. Ну, еще пока заморозков нету. Сегодня на улице с утра где-то около 10 тепла. Пусть она еще растет. Она должна быть краснощекая. Но пока она еще зеленая. Вот такой небольшой урожай получил от данной прививки, которую сделал в этом месте. Прививка это была улучшенная популировка. Срастаемость, как видим, хорошая, все затянулось, все ровненько. Побег, конечно, тоненький, он, но ничего, на следующий год будет он усиленный. Но все равно нагружать большим урожаем эту ветку нельзя, потому что она тонкая и может обломаться. По запросам некоторых зрителей моего канала выставляю это видео о результате прививки. А то задают так, что прививочку сделал, а где результат? Вот и результат показываю вам, чтобы вы убедились, что сделана прививкой улучшенная куполировка хорошая приживаемость. Можно сказать, 98-99% из 100 приживаемость данной прививки. С вами был канал Делаем Сами. Кто желает получать известия о добавленных мной новых интересных и полезных видео,